Я тебе изменил. Я тебе тоже. 1 апреля. 24 августа. <связи> <связи> <связи> Еще сюда, пожалуйста. И спасибо. сюда. Красиво, и лево, так, пожалуйста. А, да. Супер, спасибо. Валя, можно сюда? Алло, доктор? Да, вас слушаю. Здравствуйте, помогите, пожалуйста. У меня такой понос, я даже в туалетов встать не могу. Я не знаю, что мне делать. Посоветуйте хоть что-нибудь. От этого много средств. Попробуйте лимон. Доктор, да я пробовал уже лимон. но как только я его вытаскиваю, у меня начинается все сначала. Миш. Ну, Миш. Эдиком. Миш, ну прости, я тебя испугала. Болит. Ну, наконец-то. Дорогой, ты спишь? Сплю. А что твоя рука делает у меня под ночнушкой? Сейчас уберу. Я тебе уберу. Спи, давай. Вперед, вперед, вперед. Эй, не корону, бро? Я Сейчас втащу. Вот так вот мне надо. Пойду ложусь. Ну ничего страшного. Тём, тём, тём, тём. Замесов. Да, да. Да, Богу, просуньте, что у нас сегодня в как люди пердят на улице. Давайте честно, у каждого есть такой друг. Так отправьте ему это видео. Привет, пердон! Ну и чуть-чуть водички. А еще обычная бутылка. Наливаем в бутылку чуть-чуть водички. Или не чуть-чуть. И добавляем немного арбизов. Дальше вопрос, как переместить эту воду в этот шарик. Очень просто. Надуваем шарик. Еще разочек. Чуть-чуть закрутим. И надеваем на горлышко бутылки. Раскручиваем шарик. И переворачиваем. И все выливается. Все вылилось. Теперь снимаем шарик. И сдуваем лишний воздух. Аккуратно, чтобы вода не вылилась. Вот так. И, конечно, завязываем. Опа! Ост... И оставляем на некоторое время набухать орбизы. Покажу в конце видео. Переходим к второму антистрессу. Для этого нам понадобится втулка и шарик. Шарик опускаем во втулку и надуваем. Чуть-чуть. Шарик практически не должно быть видно с двух сторон. Но я его вижу. И завязываем. При нажатии должно получаться вот так. Нажимаем на наш антистресс и рисуем мордочку. Чтобы все украсить? Берем красивую бумажку и вырезаем под размер. И вот, когда антистресс получился. Оператор, это ты? Это я, когда ты что-нибудь разлила. И для третьего антистресса нам понадобится два шарика. Берем шарик и вырезаем в нем маленькие дырочки. Вот так. Должен получиться вот такой дырявый шарик. Теперь берем второй шарик, засовываем внутрь карандаш и просовываем в первый шарик. Опять берем бутылку, наливаем в нее водичку. Добавляем всякой красоты. А теперь надуваем внутренний шарик. У тебя что-то странное получилось. Подводная лодка И надеваем на бутылку. Переворачиваем. И вся красота в шарике. Аккуратно сдуваем. Завязываем. И теперь при нажатии получается такая красота. Смотри. Прикольно. А что же с первым шариком? Вот, смотри. Прикольно. Там орбис? Он еще и на ощупь с шариками. Все крутые. Лайк и подписка тебе. Спасибо. Моему мужу 36 лет. Смотрите, чем он занимается. И чем мы занимаемся, Шарлатан? Это ты. Это я. Любишь, не любишь. Любишь, не любишь. А, сегодня у нас вечер ходаний, да? Любишь, не любишь. Любишь, не любишь. И женщину. Любишь, не любишь. Любишь, не любишь. Как несчастный, смотри, я аж нагнулся. Смотри, как ты стоишь. Я потухла. Значит, ты меня не любишь, да? <свят> не любишь, да, меня? Ну ты тоже потух, значит, ты меня тоже не любишь. Так я нагнулся потух! А ты так стоишь! <свят> так и знаешь, что ты меня не любишь! Что за суеверия? Не люби меня, давай! Суетоверия! Давай, суеверия! <свят> <свят> <свят> да, да люблю да, я тебя! Люблю тебя! with me.